Всем привет, мы продолжаем проходить FNAF и снова. с другом. Так. Всем привет с вами. Глин спился, короче, в Лата 4 там. Что мне не нравится, что мне напрягается надо это скриншотить видишь что что знаешь это о дурь? мне напоминает этот шарик и это за два. 2 и за но и что показать появляет опять этот мудрозвон на который нужно светить и ты чё я на тебя вообще-то св... сука их еще и трое и хули, как ты его обойдешь, блядь, не светит пусть проходит нахуй. Ты шо мне напрягаешь? Ты шо такой душный? Дядя, ты шо? Не дыши, не дыши. Так, вот эти не будут двигаться? Не. Ухи Тут и робот двигается. А мне куда сейчас? Тут робо двигается, б твою душу. Вот этот что ли? Вон тот, блядь, маски готовы. Так, вот значит, как ты выглядишь изнутри, жутковато. Ты мне больше нравишься со шкурой, хрена -то. живодер. Кто он, блядь, А что, мне действительно сейчас куда-нибудь? смотри. А ты что сел? А что он будет делать-то? Смотри найдем. Ты знаешь, куда он этот рок читает? О, смотри, он ее поцеловать хочет. Сейчас износи его. А серьезно, мне сейчас куда идти? Ну, пришел я сюда еще дальше. Блять, дверь надо дверь открыть. Опять дверь закрыта. А ты ее открой. Каким образом идти? А, понял. Ты мне карту не дашь? Подожди, ты блять на кнопку нажал? Так куда он хочет уйти? На хуй вот, ты на кнопку нажал? <свят> на какую кнопку 10 ты кнопку видел? Вот блять красный стоит, баный. Где это это огнетушитель? Да блять развернись. А вот эту кнопку нажать. <свят> Сука. <свят> <свят> Я, значит, ищу полчаса Кнопку, она у меня под носом Я за ней прячусь Блядь, я домой бегу Ч, посрался? Ебать Они еще и бегают О, ты скоро от лупки убегать можешь Тесмерно Говно с Алиэкспресса а-та-та-та-та-та-та-та-да. Я ждал этого момента. Сейчас на тебя какой-то псих ненормальный выскочит потом. Даю по твору. Сука, стойте! У меня фонарик. Я вооружен. Какую дверь я открыл? Ага. Я спрячусь. Что не буду делать? Они начали сами по себе ходить Так, окей, тут... Они стали вести себя как пылесоса. А какую дверь я открыл-то? <звук> угу. У меня такой вопрос, какую дверь я открыл? А вот ты, эту? Ты упали... Сука, не пугай <звук> Ебать! Еще один. О. что мне не нравится это. Ты что? Ты активировался? Спи дальше. Дальше спи проснуться он решил. Охренеть, он еще и резкий. Кашпанос. С там фотоешь? А что там? Так не пойти. На, вот. на эту нажимал. Отсюда, так, подожди, значит сюда пришел. Пока я на них смотрю, они меня не тронут. Да. Биби. Они за мной идут. <губ> <с их> <с, <с их>. <с их>. Так, а дальше куда? Удар посмотрим. Твою душу, у меня фонарик садится. И чё? Эта дверь закрыта. Блять, кнопка вон. Она. Где? Это... Хрен его знает. Тут фонарик посветил, <coughs> это, Давай, это так же, Какок, <coughs> Леди, третий стоит, не понял. А, вот она вот. кнопочка. Да. За свою душу, ты вот, так, сюда, ну, Да, ну сейчас быстро, в принципе. Нет, вот сохранились перед открытием дверей. А все так красиво шло на батарейки сели. логично. Логично, логично, так, так, так, так, нужно батарейку зарядить. А может батарейка взорвалась то что? и часто заряжал то тут тут ту тут ты блять просто тут тут тут тут тут тут тут тут тут тут Не, на них просто смотришь тут тут тут тут тут тут тут тут за то, вот, я, блядь, сидеть не рыпаться. So like так, валим, валим, валим, you валим, you? валим, валим, валим. Like а вот эти живые. Зад посмотри. Нет, пока мы сюда один живой. Так, пока мы Они потихоньку, пока мы активируются, нужно валить куда-то. А вот эти. Ладно, а вот этот момент ты какой... Ах ты, шкотина. Я тебя запомнил, мудозвон. Стоять. Пёс несчастный. Только попробуй мне дверь открыть. Я тебя потом поломаю. Так, мы забираем. Вот этот вот бешеный, короче. Он наживает, типа. Я думал, он при свете будет ходить, но не, ни хрена. <клес> Скоро новый год. Или скоро, блять, завтра. Завтра новый год. Блять, выключил фонарик. Я это, блять, экономист. Сиди, шарик. Угу. Стаять смирно. Стой, там, где стоишь. Стоять, so, like like Стойте, петушня. Ага, я когда двери открываю, они еще оживают. Ясно, But понятно. быстро затарить да? угу. не надо свалить вот она дверь открывается стой черти ну, куда ты Это место нас Найди не он. он короче он тоже когда этот на него смотришь он не ходит пока смотришь вот именно Твою твою. Так, мне сюда теперь, наверное. Это обратно? Это обратно. Да он блядь, пришел. Он еще и быстрее меня, смотри. Так, а мне сейчас сюда надо было? А, да, вот она дверь открылась. Стойте там. Стойте. Завтра вернись. Что такое что? Я вот эту кнопку туда пробежал в прошлый раз. Короче, я пробежал, из-за этого мы слили. Я вернуться не смог. Так, а где то где кнопка? Разве это комната охраны? Она же тебе сказала, это комната охраны. здесь забыл, да? у меня тоже такой вопрос. Что ты здесь забыл? Вот он. Все, получен уровень доступа 4. Стоять. Ага, и здесь я тоже чертила. За... Вовремя, а мне сейчас куда? Их там еще толпа плетется, а мне сюда? сюда. Не, здесь и тупик, а здесь под вот место. Закройся. Здесь место сохранения есть, не надо сохраниться. Блядь, чтоб тебя потом здесь жирали, жирали, жирали. Ну не проходи, чувствуйся заново, если я сдохну? Ладно, заряди. Ой, -ой, Ой. Не могу повернуться. Что не будет делать? Так. О, уходит вроде отсюда. Так, давай тоже с этого сделай отсюда, мартиросяность. Себастьян, мартиросян. Так, а мне сейчас куда именно, я не пойму. Стой, не двигайся. надо. подальше от двери отойти, чтобы она закрылась. Ты фонарика. Хули он ей закрывается? Лиза. Угу. И все здесь уже. С фонарик Зато дверь закрылась. Счастье длилось я, я недолго. И куда, блядь, надо? А? Блядь. Да, круги. Там что? тарака. Подожди, пока мне с ним бегать нужно. Вс, он, он бежит за мной. Я слышу его. в шапот заборная, такой смешный блин. Фонарика Ура! Я больше не хочу туда идти. А, я понял, куда мы идем. Мы получили сейчас, значит, получается доступ четвертого уровня. И сейчас пойдем к фредди Все, я понял. Ага. Подожди, а здесь что, стекло разбили? Не пока что стекло разбили Нахрен Все. сон о 3.15 время Отличные новости Ему Его можно вернуть на родителям Нет, нельзя, оказывается, его нет в нашей системе Какая досада Если вернешь мою голову на место, я поставлю я постараюсь его найти. Его зовут Грегори. Знаешь, как я узнала? Его часы Фас все время оттвердили это имя. Твоим голосом, Грегори. Ты меня слышишь, Грегори? Ванесса, все чеши Фас говорят моим голосом. Это опция по умолчанию. Если окажется, что ты в этом замешан, ты отправишься на свалку. Монти будет вести шоу до тех пор, пока дело запчастей и не... Тянется там. Вон эсэ. не оставляй меня в таком виде. Вот это, это и есть охранница. Баба. Но она каким-то образом связана с и короче. Она когда исчезает, появляется и его крочиха с красными глазами. Они здесь, короче, типа, знаешь, нормальные. Они здесь вели шоу, короче. А этот придурок залез к Фрейдио. В живот в начале игры. И вот. Потом ночью он оказался здесь, поэтому... Грегори, как я рад, Фрейзи. Грегори, используй консоль, чтобы выпустить меня. Автомат. Улучшение силы. Так. Ты не ходишь, да? Или ходишь? А, ты немножко куку, -ку, я понял. Так, ладно, он не ходит и то успокаивает. Ты, блядь, его выпусти. Да-да, я понял. Сейчас каким образом-то. Там же было же, блядь, на компьютер. Так, опять запустили. Вот там что-то нажать было. Где? М -м -м. Блядь, кто-то идет. Кто-то идет, блядь. Кто а здесь почему дверь заколочена? Подарку. Нашел фигурка глэм рокси требуется 10 уровень доступа охрените четвертый ты еле еле нашел там кто-то Никит Сейчас, подожди сохранимся а почему ошибка тебе его выпустить надо ладно, фонарик зарядим давайте возьмем все Улучшение Монти. Журнал обслуживания. Монти улучшены лапы. Монти горми Позволяют ему играть на бас-гитаре. После окончания шоу он использует их в основном для нанесения ущерба. Стоимость монта. Огражда... Ограждение становится слишком высокой. Ясно, у нас Монти ломает эти. Монти ломает заборы. Ограждение так. Улучшение Чики. Журнал обслуживания. Чика ее. Её... Не позволяйте ей петь. Ее голос ломает навигацию других ботов. Ужасный результат. Во время живого выступления роняющиеся подносы, боты, хаос, травмы у гостей, двенадцать судебных исков. Испытания экспериментального голосового аппарата провалились. Рекомендуем провести замену. Ага. О, нет, нельзя еще. Ладно. Так, это у нас что? Улучшение Рокси Рокси видит мир иначе, чем остальные Это улучшение должно было Позволить ей выиграть гонки Но есть и побочные эффекты Иногда она будет Пялиться на других ботов И разговаривать с ними через стены Почему здесь сохранялка не работает? Выпусти его Коим раком его должен выпустить? Колпу подойди Нельзя Че? Подожди серьезно, мне хватит да, задания-то. Завершить обслуживание Фредди. таким образом нет А, вон что. Я сейчас сохраниться не могу? Нет, не могу. Окей. Что они с тобой сделали? Плановать этих обслуживание сейчас я функционирую намного более лучше. Ошибки функций программ... программирования похожи я по-прежнему не в лучшей форме. Можешь вернуть мою голову на место? Не знаю, выглядит сложно. Просто подключи провод и будь осторожен. Сейчас я немного не в себе. При, воз... При возникновении через речайность всю ситуацию защитный цилиндр защищает находящийся снаружи. Защитный цилиндр сотрудников выполняет отключение защитников и протоколов аниматроников входит там бла-бла-бла. Ладно, давай пробуем. Так, для успешного подключения головы Фредди, повторяйте так правильно, последовательность нажмите так. Допустим О, ему шляпку поставили Отлично работает, теперь проведите диагностику И завершите процедуру С помощью консоли Кстати, шляпка же была только у Голден Фредди Так, завершение процесса, помню, так, так. Помощь купить Купитера доступа, завершите улучшение. Так, отлично работе, Фредо Стюкова исполнил готовку к участию. в большом шоу. Можете покинуть защитный цилиндр сейчас и использую автомат. Завершите улучшение. Здесь столько всех. куда успел. Яркий свет, направленный нам в глаза, приводит к кратковременному сбою. Полагаю, Фазбер, бластер или фаз камеры где можно найти так Фасберг бластер можно выиграть в пласт фаз камеры часто конфискируют на территории гольфмонти но тебе понадобится билет на вечеринку чтобы открыть эти аттракционы обычно чика раздает билеты именинникам загляни в ее зеленую комнату воспользуйся служебным лифтом в задней части помещения они ведут Круг же похоже они все отключены за исключением лифта рокси так ладно это... Да, я сейчас хочу сохраниться. Фредди, Фредди погляди-ка на картинку, у Чики есть какой-то собственный голосовой рост. аппарат Рокси у Рокси, аппарат. Рокси. новые Монти глаза у Монти улучшенные Кокси, Монти нам нужно достать, кокси. нужно достать эти запчасти, мы можем Рокси. тебя улучшить. Грегори, Грегори, эти детали принадлежат моим друзьям, я бы никогда не причинил им вред. Что? Они всю ночь пытаются меня убить. Они получат по заслугам. Этому должно быть какое-то объяснение. Они не способны навредить гостям. Никто из нас не способен на это. Это идет в разрез с нашей программой. Сейчас, подожди. А что по времени? Давай до 11 ровно. 11, 10, можешь? 10, пол. давай, так, до 11. Так, нам кому надо сейчас Фредди... А, ну, только к одной. Фонарик надо зарядить. Так, зарядим фонарик. Тарарара. Короче, бля. Так лифт. Так, сзади нету, значит сзади не должен открыться. Ту -ту -ру -ру. Музыка так да, классная в лифте. Тор. Сейчас прикол, не в Знаешь, если сильно прыгнуть, или застрелить. О, тьфу. А ч ⁇ почему двери закрылись? А ч ⁇ происходит? А кто плачет? А что случилось-то? Кто там плакал? Тьфу. Почему задняя дверь открылась? ниже едем так он верти а я поднимал разве а и думаю мы что глубина до спустимся на завод Кирпичи, а, да. но а почему дверь блин открылась Иди, и закрылась сразу выскочить Не с, этой с этой думаешь Так она с этой открылась в прошлый а раз. У вот это с этой стороны открылась, когда мы подъехали кверху. А сейчас вот это открылось. Значит, сейчас с этой должно быть. Ах ты мелкий подонок. В смысле? Нельзя так с детьми разговаривать. Это кто? это кто? А, Фредди? Нормально тогда. Короче, это все нормально. Ванесса. Фредди, убирайся из моей комнаты. Я иду, иду. Успокойся, бешеная баба. Так, доступ пятого уровня нужен. Так, Ванесса. Что будет, если я к ней подойду? Ну-ка. Ладно, хрен с ней. Хотя надо вот так сделать скрин. Твою душ повернись на меня. во Стой на месте все. А ч ⁇ а че он так быстро садится то Вы... Влипли по полной. Ну же, пацан, у меня есть все дела. Какую глубину воды опять пускаюсь? Вот она, это место. Какая-то утка? Да, да, да. Ты уверен? Да, да, да. Ты голоден? Давай без меня, там ты так, они не понял. Сейчас посмотрим допустим иди, иди. так мне сюда или сюда? выходи не прячься я не хочу к ним выходить а здесь я что-то знакомое так мне сюда надо значит А, это пылесос сволочи. Пугают как не знаю кто. Ну не знаю, я же пошел насквозь. Место сохранения, значит, и на правильном месте. Так, подожди, сохранимся. Сейчас, минутку еще. Посмотрим, что так. Этот, этот придурка зарядится А почему он не зарядился? А ты в него сел, ёбкую душу Да я знаю, он должен зарядиться Он сам должен заряжаться У него как только садится, он сразу сбежит Вот, все зарядился нормально Так, пока миссию сажать не буду Потому что я сейчас куда-то иду Ага Мы здесь в начале игры были еще где-то утка место для сохранения здесь что ли Чи этот нормальный вышел Крокодил, который? Покойной ночи. Угу, хорошо. Роксиди говорит. Вот отсюда тебя выйдет. Потом. Вот я тебе про вот это место говорю. Утка? За тобой будет 12. Смотри, а, иди обратно. Короче, смотри, когда за тобой был гнаться да uh -huh. теперь развернись и, и ты посмотри. Uh -huh. Так, вернись обратно. Uh -huh. Подойди там, фонарик. No. Теперь развернись. Вот, короче, когда за тобой сзади бежать, uh -huh. ты вот сюда в край никогда не беги. Почему? Тут, а короче, будет выскакивать, короче, эта желтая утка. А нет, темно-зеленая. Ты вот в этот, в, в правый край беги. Uh -huh ты от нее убежишь? Все, понял. А даже не Да не надо я не смотрю. Не не интересно смотри, что потом проходить. Ладно, пойдем, не проводишь, а то сейчас... mm, Ладно, пошли. случай по созданию по заданиям по заданиям по заданиям найти билетную ой ну да в зеленой комнате чики значит нам нужно обратно идти тогда значит прямо сюда пришли так ладно допустим и куда мы сейчас выйдем так вот отсюда в этот крокодил у нас выбегал вообще ему типа нельзя здесь находиться ну да ладно сволочи давайте ка здесь пройдемся может я где-то пропал подарок проп как меня пугают эти двери твою же душу если бы вы узнали только, окей, так ладно. Значит, тоже вот здесь пропустил. Вот. А если бы не прошелся, я бы не заметил бы. Игрушка Фокси. Значит, здесь все-таки Фокси будет. Же, пацан, у меня есть дела поважнее. Так, ладно, сейчас поднимемся вверх. Ладно Пишем это на медвежье похмелье Типа у кого Медвежье пох похмелье не бывает Это у нас комната Фредди Типа Фредди, Фредди, Фредди а, все, до да, меня дошло, что мы должны сделать. Мы сейчас уже по, по вентиляции к ней. Выходи, маленький монстр. Почему ты меня называешь маленьким монстром? Это оскорбление прав детей. Выходи, маленький монстр. 3.30 время. Все, понял. если этого нету бешеного таракана который охраняет свои владения ах ты маленький поддонок ой да иди ж ты в пень ты уже достала Ванесса ты уже конкретно достала понял Понял, принял. Так, а где он бежит-то? Мне нужно сейчас чего? Найти билет на вечеринку в зеленой комнате чики. Значит, мне сюда сейчас не надо. Да, я все залезу. <как> <как> Спрячусь, так сказать, тебе. Так. Зеленая комната, вот она. Требуется пятый уровень доступа. Так. Окей. А еще, подожди, я так через вентиляцию, но я просто не туда свернул. Время 3.30 Ну, давайте проползем А, это комната Рокси теперь я понял все фу ненавижу детей такая злая баба все бабы должны любить детей это не писаные законы, мать ваша скорость таракан сушить Почему у него все здесь разгромлено? Так, а это что было? кого-то нервный тик был, да? Давайте посмотрим на проделки Монти. Монти снова не является на шоу, на главной сцене. Мы нашли на на том же месте на мостах над над Гольфом Монти то что случилось в прошлом месяце не должно повториться кто-то за закатил закатил мяч с первого удара после чего водопад мечей сбросился сбросил Монти вниз у него были сломаны обе ноги поэтому отдел запчастей обслуживания пришлось работать сверхурочно Зарядились Ладно Все, я понял Или нифига не понял Ну-ка у нас? Найдите билет на вечеринку в зеленой комнате Чики. Понятно. Я снова не туда поехал. Что у нас по записи? Ладно, давайте продолжим в следующем выпуске, а то я немножко устал уже и поздний час. Спасибо за понимание.